Скажите, а вы не задумывались, почему карта постоянного жителя Америки Green Card зеленая? Интересно? Давайте разбираться! Всем привет! И с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США! Соединенные Штаты Америки не всегда пытались одержимо контролировать иммиграцию в стране, и только в 1940 году был издан закон о регистрации иностранцев, который требовал, чтобы все не граждане США регистрировались в почтовых отделениях. Затем регистрационные документы направлялись в службу иммиграции и натурализации, которая регистрировала иностранца, и после этого отправляла карточку квитанцию о подтверждении регистрации ему по почте. Когда закончилась Вторая мировая война и иммиграция возобновилась в больших масштабах, регистрация иностранцев в почтовых отделениях больше не проводилась, а появилась первая зеленая форма I-151 в соответствии с законом о внутренней безопасности от 1950 года. Это позволило службе иммиграции и натурализации эффективнее работать с иностранными гражданами. В результате карта формы I-151 стала гарантией для ее владельцев давая право жить и работать в Соединенных Штатах Америки на постоянной основе. Было несколько типов иммигрантов – рабочие, студенты и учителя, и у каждого было разрешение на регистрацию, которое показывало их статус. А те иммигранты, которым посчастливилось получить разрешение на постоянное проживание в Соединенных Штатах, получали «зеленую квитанцию» или, другими словами, «зеленую карту». Вот откуда и появилось название «зеленая карта» – Green Card. По мере того, как росло количество желающих эмигрировать в Соединенные Штаты, росла и проблема поддельных Green card. Поэтому в промежуток с 1952 по 1977 год для борьбы с мошенничеством было выпущено целых 17 видов различных модификаций зеленой карты. Наконец, в 1977 году в Техасе была разработана более устойчивая контрафакту версия зеленой карты. Эта карта уже не была бумажной, а скорее напоминала кредитную карту или водительские права. В качестве дополнительных мер идентификации были добавлены отпечаток пальца, подпись владельца и А-номер. Затем служба иммиграции и натурализации переименовала форму I 151 в форму I 551 и присвоила ей новое название – «Карта иностранного резидента». Данная карта выпускалась в период с 1977 по 1989 год и не имела нумерации и даты истечения срока действия документа. Из-за существования различных версий зеленой карты работодателю, например, было трудно идентифицировать личность ее владельца. Поэтому в 1989 году было принято решение выпустить новую версию карты персикового цвета, которая уже содержала дату истечения срока действия документа. Несмотря на усилия службы иммиграции и натурализации в борьбе с фальшивыми документами, мошенникам постоянно удавалось совершенствовать подделку грин-карт. Поэтому в декабре 1997 года была разработана и выпущена более безопасная карта, которая сохранила номер формы I-551, но уже получила новое название «Карта постоянного резидента», а также к ней был добавлен уникальный номер документа. А в мае 2004 года дизайн документа был дополнен печатью Министерства внутренней безопасности и защитной голограммой на лицевой стороне карты. Большинство проживающих на территории страны до сих пор имеют версию этой карты. Правда, срок действия подобных карт истекает в 2020 году. Текущая версия GreenCard, представленная в мае 2010 года, использует современные технологии безопасности, такие как голографическое изображение, отпечаток пальца с лазерной гравировкой, микроизображение высокого разрешения и радиочастотная идентификация. Эти инновации препятствуют подделке документа и способствуют быстрой и точной аутентификации лица. Напишите нам, если вы хотите иммигрировать в США. Мы сотрудничаем с проверенными иммиграционными адвокатами и бизнес-брокерами, которые помогут вам реализовать ваши мечты. А на этом все, друзья. Задавайте вопросы в комментариях, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить наш следующий пятничный выпуск. Welcome to the United States of America и пока-пока!